Это вы чего швампу Я хотел половую прилить. Надо вот сокет купить, чтоб сухо было. Всё! Давай, б***ь жив! Что-то пошло нет? Не Что-то не так пошло. Давай подсаживайся. подсаживайся. Что ты? Что ты сел ты там на будем? Камчатке. О чем мы сегодня будем записывать из иллюминатора? Короче, смотри, я сейчас поздоровкаюсь. Ну и все. А тебе нужно сказать: подписывайтесь, ставьте лайки и колокольчик. Нужно вот так вот. Вот так вот. Либо так, либо так. А у нас где будет? Потому что они вот здесь вот будут. чик чик чик так. Слева. Да, да, да. О, вот так вот. Друзья, приветствую. Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Андрей Бурдонов, да. Илья Шамшин. И мы с вами начинаем. Друзья, сразу хочется попросить вас подписаться, поставить лайк. И колокольчик вот здесь. Да, да, да, да, Отлично, друзья, у нас преддверие Нового года. До Нового года осталось сколько там, уже порядка 10 дней, да, то есть прям вот уже, уже скоро все новогодние корпоративы, все сделки под подытоживаем, я правильно сказал или нет? итоги. подводим итоги, да, да, да, подводим итоги, да. А, сейчас нам Андрей расскажет, а, что ты нам расскажешь? Ну, сегодня тема нашего видеосообщения для вас, это... Давай без прелюдий, вот прям сразу прям без этого, без смазки заходи. Это глэмпинг. глэмпинг. Давай а. начнем с того, что такое глэмпинг? Глэмпинг, ну Фотскация. вообще, простонародье это гламурный кемпинг. Все, все разобрались. Дальше, локация. Локация. Смотрите, локация, вот чем отличается глэмпинг от апартаментов в Сочи, да, апартаменты должны быть или на первой береговой линии, или в центре, тогда они приносят максимальную доходность, Либо... глэмпинг Либо это абсолютная противоположность, чем дальше в горах, как говорится, тем дороже, вот у нас руководитель Дмитрий ну да, да, да, в этом есть, да, да в этом да. есть, да, в этом есть мудрость, это для людей, которым надоел городской ритм, вот эта суета, да, да. то есть человек, он 24 часа в сутки с телефоном Постоянно решает какие-то проблемы, машины, пробки, то есть... Ну там... хочешь всех нахрен послать и свалить? Вот, это такая модная новая тема, она в Сочи очень быстрыми темпами развивается, да. ну как и во всей России И предложений именно таких на самом деле очень мало, то есть в основном да. это как выглядит? То есть какие-то люди да, берут в аренду участок земли, за свои средства строят полностью всю инфраструктуру и сдают, получают деньги. Но, здесь же какая тема? То есть застройщики поняли эту тенденцию. Кто застройщик? Застройщик очень известный человек, так скажем, у него очень много крупных проектов. Один из них это Алиан Резорт, Монталь, Депримовир. Я понял, понял, понял. Вот. понял, вот. понял то есть, понял, это, да, известный человек. То есть, ну, как бы уже есть у него много проектов, готовых именно в Сочи вот с данных. Вот, Поэтому здесь локация, самое главное. Локация это кудепста. Кудепса вот. это ехать далеко. Ну Нет. давай так вот, ну вот, ладно, свернули мы с трассы, сколько, вот просто вот, ну 15 минут, 20? 15 минут, здесь 15, 15 минут, 10-15 минут. Это ага. 10, ага. ага. 10, не было, локации. Вот, это бывшие конюшни были, угу. вот, 30 соток земли так. на берегу реки, вот, то есть вытянутый участок вдоль берега реки, получается, там будет 12 коттеджных домиков. Вот. То есть 10 домиков – это люксовые коттеджи, площадью 50 квадратных метров, 5 спальных мест. И 4 домика с террасой, то есть они тоже 50 квадратных метров и 20 метров террасы получается. А, я понял. А вообще территория, как она будет выглядеть? Территория, вот идет река да. Кудепста и идет прямоугольный участок. То есть вдоль, ну, линии, вдоль реки, он ага, вытянутый, ага. да, да. получается с одной стороны гора, такая высокая ландшафт, с другой стороны река, и вот этот, то вот... есть гора у нас здесь, вот здесь река, и здесь посередине вот это кемпинг, э... да, э, э, э... они <той> будут 12, мы ставим видео в, в наше, да, то есть как бы презентацию, ставим, да, там, старин, да, да посмотрите, да, угу. вот в чем плюс, то есть каждый домик это 50 квадратных метров с ремонтом полностью под ключ. Просто а с мебелью? Мебель, техника, А, все, то есть, полностью... все готовое решение. Вообще Понял. готовое решение, да. И, соответственно, санузел в каждом домике. То есть ну, где-то на улице. Ну, ну, да. Да. Санузел, душевая, кухонная зона, обязательно. Mm -hmm. вот. mm -hmm. И получается, на территории комплекса будет два банных комплекса mm -hmm. тоже. Две бани. Две бани, на, на, я понял, да, ресторан. Помню. Ресторан будет именно с ресторатором. То есть, ну, не вот это вот на эти ну, темы. Ну, наверное, а как-то больше летний будет ресторан, и вот постоянно будет. Нет, вот в чем именно плюс этих глэппингов, это именно круглогодичная тема. Потому что вот у нас сейчас погода, вот, Илья, смотри, на улице плюс 10, да? Но как бы вот выходной день, да, ну, на пляж идти, купаться не очень, да? Вот как бы люди, есть такая потребность съездить куда-то в спа. Да? Так мы каждый выходный ездим. Мы вот. ну, каждый ездить, отдохнуть. Это вот именно идеальный вариант для людей, которые за трудовую рабочую неделю как бы устали, хотят провести время. На улице пасмурно. Ты приезжаешь в этот глейпинг, снимаешь такой домик и просто с друзьями. Ну, я понял. То есть основная идея в том, чтобы приобрести вот этот глейпинг mm -hmm. а, и сдавать его в аренду. Да. Правильно? Да. Так, хорошо. Кто сдает? Смотрите, есть управляющая компания, которая занимается ну, на таким же, да, таким же точностью проектом, уже он действующий. Ну, то есть мы не будем, как бы, озвучивать, да, если кто-то заинтересуется, мы в личное сообщение отправим управляющей управляющую компанию, она уже на рынке, вот, занимается сдачей. Там какая система? То есть, смотрите, в этих домиках самим проживать нельзя. Вот. Это вы покупаете Но, бизнес. как бы, я не думаю, что они предназначены для жизни. Вот, вы покупаете бизнес, там система котловая то есть получается да, классно, 10, да? 10 домиков, два вида всего да. будет домиков 10 домиков будут они как бы люкс и 4 домика супер люкс, они с террасами вот. да. то есть котловая система, неважно в какой домик люди заселились вот, будет в конце месяца в общий котел прибор сбрасываться и распределяться в равной степени между всеми участниками проекта, так сказать с управляющей компанией подписывается долгосрочный договор на 15 лет. То есть не на год, не на запоминание. А, подожди. На 15 лет. А, По документам. Понятно. А, давай тогда самым пикантом подойдем, самую вот брамп, когда а. вот это, Вишенка на торте, вот это когда ты просто снимаешь, это да. Сколько денег? Денег? Да. Восемьдесят миллионов. Это за маленькую почту, да. 50 метров, пять спальных метров. А, подожди, пятьдесят. 50... А так какие есть еще? Слушайте, еще есть 20 метровые террасы, но пока нету. То есть, представления по цене, сегодня вот нам объявят возможно. Я думаю, около 10 миллионов. Ну, понял. Друзья, в общем, локацию у нас кудеста глэмпинг однозначно это проект для сдачи в аренду. Это никак не для себя. покупаешь за восемь пятьсот. Когда сдается? Ну так, конец лета следующего года. Смотрите, там... Ну, то есть ближе, ближе к ближе к следующей будет все готово. Да, там быстро возводимые конструкции, эти дома То есть они заказываются комплектом. По факту, на участке земли делается ландшафтное озеленение, делается подготовка к сборке домиков, быстренько все это собирается. Запускается ресторан, банный комплекс. Mm -hmm. Кстати, есть возможность приобрести банный комплекс. Ну, Там, комплекс, кстати, да? э, я думаю, что э, основные работы, они будут именно по территории. Понятно, что это уже как, ну, почти готовая конструкция. Приехали, поставили, больше территории да, подготовили. Друзья, в общем, э, 8500... Э, ну, давайте так. Э, ну, понятное дело, что апартов у нас много. Квартир много, это ну, было всегда в Сочи. Глэппингов... Э, Блин, но как бы особо и нет. Но... То есть это такое направление относительно новое, то есть такое трендовое. И э, бюджет 8500, ну в принципе нормально, да. То есть вы сейчас забираете, естественно. Естественно, ваш объект, он будет э, потихонечку дрожать, собственно, как и все объекты в городе Сочи. И э, то, что касается дохода, там доход будет. Э, знаете, э, есть большая разница. Э, много кленпингов э, и центральной России, ну вообще в принципе в России, но есть одна большая разница, у вас там зима, а у нас нет зимы, правильно говорю? Да. Да, и э, однозначно такие проекты, они ну хайповые, они будут давать доход и они сейчас э, ну, будут набирать оборот, потому что особо эта ниша не занята, Это правильно говорю или нет? Да, смотрите, здесь я как бы предлагаю вообще как бы все люди, мои взрослые, да, не верить нашим голословным утверждениям Ильи, мне, да. Вы просто открываете интернет и забиваете глэмпинг Сочи. У вас выскакивает определенный список этих глэмпингов, mm -hmm. и вы просто смотрите, сколько стоит посуточная сдача этих сейчас, да. — Вот. Вот я вам могу сказать, мы вчера ездили в один из таких глэмпингов, вот, вот я, я лично ездил. Ну, я не знаю, мы будем рекламировать. Ну, это лес это... называется. Метеорный ну, угол лес. — Ну можете лес. — Можете да, вот, загуглить, как говорится, посмотреть. Минимальная цена домика трехместного, который сделан, ну, как бы, как палатка. То есть, это временная конструкция. Получается 6 столбов, mm -hmm. между ними натянуты mm -hmm. такие, как бы, ну, палатки. Mm -hmm. То есть, это не такое mm -hmm. не дом, сотрудник. А сколько денег? Понятно, сколько денег? 16 тысяч в сутки. Все расписано. Mm -hmm. Мы узнавали Жилье. на Новый год. Да, mm -hmm. можете вот позвонить, кстати, на Новый год новогоднюю ночь. Снять можно только на трое суток, mm -hmm. не меньше, на сутки нельзя. Mm -hmm. Цена 150 тысяч, то есть с 20, да 30 по 2 Ты сейчас вот серьезно говоришь? Ну вы можете сами, дорогие друзья, да позвонить. Да, 150 тысяч за три дня? Да. Включены завтраки, соответственно нужно еще рассчитывать обеды и ужины, это за дополнительную плату. 150 тысяч. Слушай, ну какой 150 тысяч дом можно снять в Поляне за 150? когда на Новый год. Ты давно хотел снять дом на Новый год в Поляне. 300 тысяч минимум стоит дом, ну вот реально, но ты отстал от жизни, после нового года да, можно, да, можно да. да, в апреле, да. 28 апреля, вот когда, да, вот это, после мая, после мая, перед маяськими праздниками, да, перед и после, да, и все, а там начинается сезон, уже снять нельзя. Да, друзья, однозначно, такие варианты сейчас стоит рассматривать, эта ниша еще не занята, конкуренция внутри этого сегмента, естественно, минимальная, спрос есть да потому что у нас ну, в принципе всего навалом а вот эти клемпингов особо, особо и нет ну смотрите вот мы так возьмем да вот я сейчас расскажу свою мысль смотрите у вас есть 80 миллионов да вот обычный среднестатистический человек вот что он сделает он любит а квартиру. квартиру в сочи что он себе тема можно взять сочи смотрите босфор с ремонтом отличный можно, вариант можно жига Сочи парк, данной, да, берешь 70 метров, можно. миллионов там за 6-800, делаешь ремонт, покупаешь мебель. Ну, 22 метра, ладно, с ремонтом, найти. пусть такой, да. да. 22 метра живете, красота, Министерстве озера те же самые, да. 30 метров. Дом ПФЗ, да, живёшь да, да, да, да. Это делает обычный человек, да? Ну, флора летний, понятно, там, Сантропе, все, все вот эти... Ну, э, можно да. купить старую убитую пятиэтажку, там, где-то на первом или на пятом этаже, там, ну, тоже можно, да, наверное, за 8 миллионов. Да нет, за 8500 здесь достаточное количество вариантов, но, как правило, они все да, вот такие. Для жизни, и вот если вы не будете там жить сами, то есть вам не нужна прописка, вы будете сдавать. Ну, за да. сколько такую недвижимость можно сдать? Я ну, тебе, 35 тысяч. Вот я сам живу на аренде, 35 36. Ну, 40, как бы, это прям... Если, если... очень сильно повезет. Нет, это не то, что повезет. Если хороший ремонт, то 40, ну, нормально. Посуточно можно сдавать э -э -э, летом, можно сдавать посуточно. Но, как правило, квартиры ну, какого-то адекватного результата не дают. Да. К большому сожалению. Это да. обычный человек вот так сделал. Если человек более продвинутый, да, так. так сказать, он живет в Сочи. Что он сделает на эти 8,5 миллионов? Он купит сервисный апартамент где-нибудь в центре. Ну, это северные 10, отель Один, кубанской 4, да, Мелла, морской 1, 2, 5, 1, да, морской 1251, да, то Пушкин, да, да, да, ушки, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Нет, да, побольше, они некоторые дают больше. Согласен, да, но да. вот смотри, образно, да, мы берем в среднем там 50 тысяч, да, ну, то есть, ну, годовой, да, ну, 50, Не, ну давай, 50, знаешь, 60 как, Давай сказать. знаешь, как сделаем, давай, ну, ну в среднем там по году, там 60-70 тысяч. Шестьдесят 60, ну, 70 да? тысяч, да, вот смотрите, вам 60-70 тысяч он приносит, что вы делаете? Вы снимаете себе квартиру за 50 тысяч, да, в центре, mm -hmm. и просто живете, как бы, ну, как говорится, с кайфом, да, за 60 тысяч. Ну да, так можно, вот. да. А что сделает более продвинутый человек, который увлекается новыми веями, моды, так сказать? Он рассмотрит покупку такого глэмпинга. Вот смотрите, мы берем вот самый пессимистический прогноз. Вот этот глэмпинг, вот вы посмотрите, да, вот сколько он стоит. Дешевле из 16-18 тысяч сутки не найдете. Мы возьмем 15 тысяч сутки. 15, да. Ну, как бы вообще по низу рынка. Вот. Заполняемость будет. 30%, 30%. Вообще вот если... Ну посмотреть да, да. да 80-90% заполняемость. Мы берем 30, в 3 раза меньше. Получается 30%. Пускай управляющей компанией берет 33% да, от прибыли, но хотя она берет 20-25%. Ну такой итог, так, так. да. конечно, это прогноз. По факту мы что имеем? Что этот ваш был за 8,5 миллионов? Он сдается в месяц всего, 10 дней. И 33% забирает управляющая компания. В итоге чистый доход составляет 100 тысяч Ну нет, нет, да соточку Да, Это при самом... Это вот я даже не знаю. ну Хуже только я не знаю. Ну вообще не бывает на самом деле. Да, Андрей сейчас дал цифры. Ну такие, скажем, самые-самые хреновые, самые пессимистические. Однозначно такие проекты они качают. Ну давайте так. Вот вы сидите сейчас смотрите наше интервью. Ну, зайдите в Яндекс, посмотрите. Ну, да. прям вот напишите клэмпинг, Сочи, снять, снять, или аренда, или цена, там, или локация, все что угодно. Особенно кода. на новогодние праздники, нет, соответственно, 23 февраля, 8 марта, 1 марта. Не новогодние. 5, ну, образно говоря, какие-то праздники. Вот сколько это стоит. Ну и об обычные будни. Не, здесь, знаете как, чтобы понять вообще. Mm -hmm. Понять рынок Нам всегда нужно, как говорится в Слабые точки пить Это такие месяца, которые, ну, не шатка, не валка То есть, ну, не праздничные не, не Новый год Посмотрите там, условно Ну, я не знаю, ну, конец января Ладно, ну, пусть будет так Ну, посмотрите конец января Посмотрите там конец марта, конец апреля да? То есть, однозначно эти направления качают И ты начнешь бронировать А через, знаешь, что скажут? А пока занято, и скорее всего, именно так и будет. А, понятно, Андрей, в общем, 50 метров, у нас 8500, естественно, наличка. Да, естественно, наличка. Есть. Оформление, оформление. давай, оформление. Да. Вот давай самое да. вот папа. смотрите. Да. да, это наличка, конечно, однозначно. Вот, но там можно сделать, ну, то есть, какие-то рассрочные, небольшие. Но ну, внесении, да там, вот, Ну, примерно 80% от суммы. То есть, то есть до, да. кон до конца строительства можно, я думаю, договориться. То есть, вносим половину, 4 миллиона, остальные 4 500, там по 500 тысяч у нас получается на сколько там, на 7 месяцев, на 6 месяцев. Ну, нормально. Ну, Но это вообще, как бы, такие условия. Так, по документам. Давай, самое важное, да, по документам. Да. Участок 30 соток, он в собственности, он выкуплен. Так, подожди, в собственности. участок, который э, весь. Да. Так, хорошо. Вот у нас участок стоит. Дальше, давай. Этот участок будет межеваться на ну, получается, на... на 14 участков, 10 домиков люкс, и, и 2, 4, 3... домика, 4 домика с террасами. Ну там еще баня будет. Да. Баня, да. То есть будет межеваться. под документам в итоге будет доля земельного участка. А под которым у тебя стоит твой глэпинг, правильно? Да. И, будет, и будет выписка на временную конструкцию. То есть... Да, э есть такие, да? Да. да. да. То есть вот у нас... Катастрофный есть... номер. Да, смотрите, по документации, <свят> как бы, это нужно, ну, конкретно разговаривать с вот, застройщиком, да? То <свят> есть, как бы, у кого есть и, ну, заинтересованность, мы отправим всю информацию, как <свят> это все будет выглядеть, как будут выглядеть эти договора, то есть, ну, тут, как бы, это так, все хорошо, в индивидуальном у нас... плане. Так, хорошо, у нас э -э участок, под которым стоит э -э Глэмпинг, он у нас в собственности. Все, мы его... Условно да. там, у застройщика покупаем. А -а -а, мы застрой... Заключается договор подряда -а -а. на возведение вот этого домика. Там прописаны факту... все сроки, ну все как положено. Конечно, да. Вот. И по факту вы становитесь. Ну, это то же самое, знаете, как, с чем можно сравнить. Там, кстати, земля ЛПХ, личное подсобное хозяйство. Вы покупаете землю и строите там каркасный дом. Вот, ну, как бы, все та же самое процедура. Uh -huh. на винтовых сваях я просто вот не знаю на самом деле нюансы как там на винтовых сваях или на заливных сваях они будут строиться. Я строятся. думаю, что... я вот, думаю мы... да, да, это все как бы детали, мы все это можем рассказать ну, уточнить у застройщика и уже в индивидуальном порядке да, как бы все это объяснить. Отлично, Андрей, а, ты сейчас дал нам максимально развернутую информацию, вот, а, я там не был, uh -huh. я там не был и сейчас мне все ясно и понятно, да, если было, а так скажем, выступление. Я да. Друзья, однозначно обратить внимание надо да, на этот проект. Кому интересно, звоните, пишите. Мы, в свою очередь, направляем вам всю развернутую информацию. Далее, если у вас действительно есть интерес, мы... Созваниваемся, выезжаем на локацию, если необходимо, поднимаем квадрокоптер вверх, да, то есть вы смотрите вообще, что вот этой локации, мы снимаем снизу, сверху, посередине, да, конечно, с краю, можем, с горы или под горой, войдет, да, войдет. то есть мы вам делаем а, вот, весь а, фото-видео отсчет, да, вы понимаете, что за локация, а что за застройщик? Естественно, шаблон документов, ну не шаблон документов, сканы документов мы вам направляем, шаблон э, договора подряда. И э, перед вами вся картина. Блин, вот сейчас, да, у нас, опять же, да, при пределе Нового года, на уже скоро будет 23-й год, друзья, ну давайте мы как-то э, в Новый год будем заходить с новыми идеями, с новыми мыслями, да, со свежими мыслями и будем потихонечку двигаться дальше, да? да ну как бы, понимаете, каждый год происходят какие-то вот новые тенденции, да. Вот, допустим, там, три года назад <coughs> никто не знал, что такое сервисные апартаменты, да, один из самых первых комплексов, который запускался, это был АК Чайковский, ну, который здесь, находится, да. да, на улице Чайковского, mm. вот, и у меня вот были клиенты, которые было вот 500 тысяч рублей, да? <laughs> вот, и все думали, куда их пристроить, в итоге мы внесли как первоначальный взнос вот за этот апартамент ВОО Христе его строила. и он стоил 3 700, по-моему то есть это был первоначальный взнос 3, вот, 3, назад. Взяли, да, 3 года назад 3 миллиона рублей режим платеж был 18 тысяч рублей 18 сейчас это? Все Чайковский летом, смотрите, летом Чайковский давал 100 тысяч, сейчас где-то, ну, может быть, тысяч вот, 50. То есть, представляете, человек вложил три года назад 500 тысяч, у него ежемесячный платеж по ипотеке 18, летом он получал 100, ну, сейчас получает 50. Слушай, это тот момент, когда э, не считая капитализацию, э, ты только с аренды получаешь больше десяти процентов, а если ты зарабатываешь э, пассива больше 10%, процентов, то это уже это очень хороший здесь результат, даже, это очень хороший результат. Да, Илья, смотри, здесь даже ты неправильно считаешь, чтобы не 10% человек вложил 500 я, тысяч. Нет, я, я, нет, нет, <laughs> я, я... по факту он я эти помню. 500 тысяч отбил, я не знаю, там за сезон. И остальные платежи, они покрывают ипотеку, и еще у него остаются деньги для жизни. То есть он ну буквально пользуются бесплатными Ой, деньгами. А можно также сделать. Нужно изобрести машину времени и вернуться на три года назад. Вот представляете, вот друзья, вот может быть такой момент, да, то, что мы будем через три года озвучивать какой то новое проект. И будем вспоминать. А вот помните, друзья, мы говорили про глэмпинг, да, этот гламурный кемпинг. И вот тогда люди купили за 8,5 миллионов. Сейчас он стоит 25 миллионов, да, ну образно, да, там, или 20%. А так и будет. А, так будет, а так тогда будет, было, да. можно было за половиной, И мы такие сидим, думаем, блин, как же я-то вот сам не купил. Да, вот. Ну, то есть, как бы это вот всегда такое есть. Люди здесь, всегда жалеют о прошлом. Да, поним? здесь еще, знаете, как она все потихонечку идет, идет, идет, идет. А ты потом хлоп, смотришь на три года назад. Блин, и понимаешь то, что цены и проекты были ну, немножечко не такие, как, не такие, как сейчас. И э, для тех, кто э, вот сидит сейчас и думает, Блин, ну сейчас цена в потолке, там, ну сейчас дорого, надо было раньше, ни хрена. Друзья, в Сочи нужно покупать всегда, сегодня, всегда. А, проходит полгода-год, да. есть скачок, да, а, проходит там 2-3 года, и вы просто смотрите вот так вот из-за плеча и понимаете, какой рывок произошел. А, Основная идея в том, чтобы не тупить, да, друзья, не тупите, э, нужно реагировать сейчас, не нужно надеяться ни на кого, э, никого не слушать. Да, у нас советчиков много и со стороны близких, и со стороны там, родственников, там друзей, и даже а родственников. Конечно, всегда найдутся люди, советчиков, которые говорят. Советчиков, да. Это... Скажут, зачем вам Сочи, да вас там обманут, там одни обманщики. Да, там это все, же, знаете, вот это... Деньги свои похороните, там, ну, как бы, это обычное дело. А люди это в основном, знаете, из-за чего говорят? Из зависти. Потому что они не могут себе позволить, а когда их родственник или знакомый хочет купить квартиру в Сочи, им становится завидно, и они его отговаривают. Ну, от это всего. называется ведро с крабиками, я думаю. Ну, ты знаешь эту историю? Нет. Ведро и когда там много крабиков, короче, один крабик, могут вылезти один крабик, да, потому что может вылезти, если он там один будет находиться, он может. А когда один туда пытается вылезти, и все больше остальные больше. его дергают обратно, да. Узнаете, а, а, наверняка, а, вот вы сейчас да, сидите, смотрите, слушайте нас. И ну, были у вас такие случаи, когда там кто-то из родственников, кто из друзей отговаривает: а, поверьте на слово, это происходит везде, во всех сферах, не важно вообще, что вы хотите сделать. Меня также отговаривали, когда я собирался в Сочи, как куда ты там, в чужой город, никого не знаешь, что Нахер на пляже. Да, нахер тебе это все надо, блин. Uh, ну вот я сейчас снял обзор uh, про слухового, вот он должен выйти. Я чувствую себя счастливым человеком. Я сделал рывок, да, не побоялся. И uh, живу, кайфую, работаю. Все замечательно. То же самое и у вас. Uh, если есть мечта, я точно знаю, она у вас есть. Uh, Что-то приобрести или какой-то, опять же, рывок сделать. Да делайте смело. Мы, uh, знаете как, со своей стороны в большей степени являемся какими-то проводниками, да, то есть мы как бы, вы к нам обращаетесь, мы вас просто вот так вот чуть подправили, mm -hmm. все, да, и у человека кардинально меняется жизнь. А, у меня был случай, да, а, я только начинал работать в городе Сочи, случайно созвонился со своим товарищем из города Тулы, Э, так и так, э, переговорили. Я его целый месяц заставлял купить квартиру. Я говорю, купи, купи, купи, купи, купи. В итоге, что было? А, я ему нашел э, квартиру по хорошей цене. В этот момент происходит резкий скачок. Это была весна 21 года. Полтора года назад. Да, в итоге пацан молодой, блин, у которого там 22 года, там 23 ему было. Пацан молодой, э, у кого-то деньги занял на первый износ. Э, мы ему открыли ипотеку. Короче, он вложил миллион. Заработал 2, чистые прибыли. У него получилось 3 миллиона. Мы это сделали за полгода. Пацан получил 400 процентов годовых. В итоге что? Он занимался там, ну обычная работа у него была там, ну продавал. А, сейчас у него проект, у него сейчас оборотка, знаешь сколько? Вот я с ним созвонился в воскресенье. Знаешь сколько? Оборотка 500 в месяц. Ну не, не оборотка, а доход. То есть он вот эти деньги заработал. закумулировал ну, аккумулировал да, да, да, он их заработал, да, я ему помог. Он вот эти там, условно, 2 миллиона не просрал, да, он их вложил в проект, сейчас пацаны ковыряются, зарабатывают, и меня еще потихоньку ну, не подтаскивают, там, ну, под инвестиции там небольшие. Но тем не менее, про то, что м -м -м, ну, иногда нужно кого-то послушать, да, и сделать рыбок вперед. Но опять же, нужно идти всегда в ногу со временем. Вот смотрите, 10 лет назад, допустим, актуально были ну, приобрести квартиру в Сочи под сдачу, да. То есть покупали квартиры и сдавали их. Или посуточно, или долгосрочно. Три года назад эта тенденция поменялась, да, квартиры да, очень да. сильно подорожали вот, и получается, если их сдавать, даже посуточно, то срок окупаемости ну, вышел за пределы 10-12 лет. Сейчас вот квартиры, вот возьмем, там, я не знаю, обычный комплекс, раз, два, три, да, цена квартиры 12 миллионов, сдать ее можно, но ну, пусть за 50 тысяч в месяц, 600 тысяч Нет, в год, срок окупаемости 20 лет. Это уже не выгодно. Потом было вот время, да, три года, когда апартаменты люди покупали. Они до сих пор выгодны, да, апартаменты, апартаменты. по сравнению с квартирами. Да, Но да. время идет, оно не стоит на месте и появляется что-то новое, да. Такие проекты, например, как та же Греция, да, то есть как бы тоже интересный проект, да, с подтвержденной доходностью. Да. Тоже интересный вариант. Здесь раз появился глэмпинг это да то есть как бы через два-три года возможно появится что-то еще новое более современное то есть знаете некоторые люди а к нам обращаются вот в основном да говорят, мы хотим под пассивный доход мы начинаем апартаменты предлагать они говорят да что вы там нам предлагаете 18 метров да, это все снесут нам нужна квартира ну, блин мы начинаем объяснять что на квартире у вас срок окупаемости там на 15-20 лет и как они говорят, да мы лучше в своем регионе купим. Да? Ну, то есть, ну, Я, вот кстати, вот... знаете, чего? А, вчера разговаривал а, с Игорем, с нашим брокером. У -у -у. Ехал, куда то вечером ехал, мы, короче, с ним созвонился. У него квартира стоит большая площадь на Донской. Мы, да, да, мы же были. Мы, нам, мы, да, мы да, были, да. да. Хорошая двушка. Вот знаете, Нет, эта двушка. Здесь вот... Немножечко немножечко, да. Другая история. В общем, в прошлом году у него а, была возможность купить квартиру, небольшая площадь, а, в Мадрид-4 на Мамайке, да, там где бассейн, равнина, вот это до моря, там что доступность, доступно все-все-все, в все, все. Мадрид-4 небольшая площадь, или на Донской, там, старом доме а, площадь, но побольше. В итоге он купил, думает, ну блин, побольше площадь возьму. Ну и взял он побольше площадь. Ну толку с нее а, квартира, да, у него нормальная квартира, у нее что-то метр восемь, да. да, хорошая двушка, хорошая двушка, да, хорошая, девушка, девушка, девушка. да но, но продать она как бы, ну блин, она продастся, рано или поздно она продаст, но она тяжело идет. Друзья, здесь м -м, вот эти ваши истории, когда вы говорите, что у меня а, сам узел а, гораздо больше, чем ваша однушка или там, студия в городе Сочи там, за 7-8 миллионов, а, не совсем это м -м, правильное утверждение, потому что, м -м, ну мы об этом разговаривали, я лучше буду жить на 18 метрах в Сочи, чем на 100 под Тулу или там, на 150, мне 100, 150 метров нахрен не нужны где-то потулы, и вот это смотреть, как вот заводы, там дымят, и серость, и грязь. Вы посмотрите, что у вас за окно происходит, вот просто гляньте. И мы сейчас смотрим в окно, зелено, красиво, солнечно. Ну, ну вот по я лично, да, я вот живу в студии 20 квадратных метров. Я туда приезжаю только переночевать. То есть у меня по сути, вот да, а рабочий день, я работаю там с 8 до 7 до 8, потом иду в тренажерный зал, домой приезжаю в 9-10 вечера там, я не знаю, поужинал, все, лег спать, с утра уехал. Зачем мне площадь 100 метров? Вот мне, вот я не знаю, вот просто. Она мне просто, да, мне нужна. Ну ладно, у всех разные потребности, у всех я да, согласен разные... для большой семьи, конечно. Здесь нужна, да, большая квартира, здесь вопросов нет. Но, как правило, знаете, люди, они живут стереотипами. То есть, вот, допустим, Муж с женой, да, там без детей или там вот пенсионеры. Нам нужно там 150 метров площади. Ну, как бы Слушай, туда? ну то, что говорят, да, там мне нужна там нужна площадь побольше. Блин, но ну, всегда забывают то, что ты, а, во-первых, а, когда ты покупаешь квартиру в Сочи, ну неважно какая площадь, ты в первую очередь что делаешь? Ты покупаешь здоровье, ты покупаешь климат, Конечно. ты покупаешь окружение, хорошее настроение, а, масса локаций для отдыха, для занятий спортом. Да вообще все, то есть, а, блин, находясь в Сочи, у тебя есть. Сука, все у тебя есть. А, скучно стало, поехал в Аказию. Это вино, там дегустация, Да даже он, взять тот же самый кислород, парк. Да, 17 метров, все. Говорят, ну, а а это что? Да вообще красота. Я вот не знаю, если бы мне кто-то, вот, знаете, вот подарил бы там такую квартиру. на себя. Я бы вот вообще только рад, да. Опять же, понятно, что у кого-то есть возможность там приобрести детям, да. Ну, где-то там, я не знаю, одно дело вот тебе бы вот родители подарили бы в туле трешку, да, допустим, или в Сочи 17 метров. Ты бы вот что выбрал, вот когда тебе 20 лет исполнилось, Знаешь чего? Опять же, когда ты говоришь, что 20 исполнилось, а, ну, просто, блин, Сочи тоже, видишь, не, не каждый знает, но естественно, он, но нашим... с, сейчас я бы лучше выбрал, хрен с ним, 15 метров, да, вместо трешки в Туле, потому что трешка в, ту, в Туле, блин, но ну, это обычный областной город, у нас все обычные города, все, сто процентов все обычные, кроме Сочи, Субтропики, красота зедна, Красиво, у нас... Мы вот, вот так вот, я прихожу на работу, в воскресенье был, было сколько, по-моему, 18, 7... 18, футболки 18. я был, я снимал обзор э, в спа Хадир Бададжова, а, я был да. в одной футболке в белой, в одной футболке в декабре 10 дней, там, до, там 12, там, до Нового Года, в футболке, я говорю, какая проблема, там, футболку выбрать в декабре, да, поэтому однозначно, друзья, и вообще в первую очередь вы покупаете здоровье, когда вы покупаете объекты недвижимости в Сочи будем потихоньку финалиться, да? Да, да. я еще раз хочу вас, друзья, пригла пригласить в наш прекрасный город. Приезжайте. Вот вы усердите у себя, если вот в регионах, да? Для вас в Сочи... Мы вас, вас что -то... можем тортиком угостить. У нас тортик есть. С вишенкой. То есть вы... С каким-то шариком. Чем чаще вы приезжаете в Сочи, тем больше вы влюбляетесь в этот город. Вот у меня клиенты вчера прилетели с республики Казахстан, да? Вот, мы приобрели в рассрочку тоже объект недвижимости. Вчера ездили какой? к застройщику. Ну, не будем говорить ну, о том, ну, зачем. Ну да, ну раз, ну что, мне интересно, ну расскажи, Да. Морскую панораму мы приобрели. Ну хорошо. И они начали приезжать в Сочи буквально год назад. они приобрели уже три объекта недвижимости. Сидней, потом Чайный берег, и это вот третий объект «Морская панорама». У -у -у. И вот они приезжают сюда где-то раз в три месяца. Ну, то есть заранее покупают билеты, ну, чтобы дешевле. Короче, очень, Андрей, собрать да, давай. Да, и я хочу сказать, то, что вот первый раз они, говорит, мы приезжали, ну, как-то Сочи и Сочи. У -у -у. И чем чаще мы сюда приезжаем, тем меньше хочется отсюда уезжать. Вот тем, они тем говорят, больше вот, да, в прошлый можно. раз они вот еле уехали, два месяца назад, с Слезами? Вообще, да. В этот раз они, мы прилетели в Сочи, мы, говорит, вообще не хотим отсюда уезжать. Они уже живут в своей квартире, вот, в Сидне. Вот, поэтому, как бы, вот. Ладно, да, на самом деле это очень часто происходит, у меня тоже есть большое количество покупателей, которые уезжают или улетают из Сочи а, со слезами. Друзья, любите Сочи, как мы его любим. И да. приезжайте к нам почаще, да. Андрей Бурдонов, Илья Шамшин, до встречи да. в новых выпусках. Да, пока. пока.